Давайте предположим, что у вас есть кто-то на примете, и вы понятия не имеете, нравится ли мы ему в ответ или нет. Мы все были там раньше, и иногда может показаться, что мы хватаемся за соломинку, пытаясь понять, взаимно ли вы это чувство. Однако, знаете ли вы, что есть некоторые верные признаки того, что вы нравитесь своему крашу в ответ? от языка тела до вербальных сигналов, все дело в деталях. Если вы знаете, что искать, расшифровка романтики не должна быть такой сложной. С учетом сказанного, это 7 признаков того, что ты можешь понравиться своему крашу ответ. Во-первых, кокетливый язык тела. Они игриво удаляют вас по плечу или теребят свои волосы возле вас. Это может показаться удивительным, но люди, как правило, довольно открыты, когда дело доходит до языка тела. Это подсознательно выдает их чувства. Это означает, что если они ведут себя так, как будто вы им нравитесь с помощью кокетливых прикосновений и открытого языка тела, вы им, вероятно, действительно нравитесь. Это может показаться очевидным, но иногда вам нужно напоминание, чтобы найти, казалось бы, основные подсказки. Во-вторых, они мгновенно реагируют на ваши сообщения. Когда вы пишете им, сколько времени требуется, чтобы получить ответ. Когда вы кому-то нравитесь, они будут расставлять приоритет на ваши сообщения. Они будут рады поговорить с вами. И когда появится это уведомление, они не смогут удержаться от улыбки и приготовятся придумать идеальный ответ. С другой стороны... Если они подождут несколько часов, прежде чем приступить к чтению вашего сообщения, они могут быть слишком озабочены тем, чтобы выглядеть круто, чем искренне разговаривать с вами. Если это описывает вашу влюбленность, подумайте о том, чтобы переосмыслить, стоят ли они вашего времени и энергии. В конце концов, каждый заслуживает того, кто ставит его во главу угла. Номер три. Они стараются произвести впечатление. Когда вы общаетесь, прилагают ли они старания к своей внешности? Стараются ли они казаться совершенными? И как будто их жизнь полностью собрана воедино, когда дело доходит до свиданий. Эту традицию делать все возможное можно увидеть и у наших родственников животных. Например, птицы, как правило, чистят или ухаживают за своими перьями, чтобы привлечь партнеров. Это означает, что они стараются выглядеть как можно лучше. Это универсальный признак того, что вы кому-то нравитесь. Они хотят произвести на вас впечатление и понравиться вам в ответ. Четвертых, Они перенимают ваши привычки. Начали ли они использовать те же фразы, что и вы? Они внезапно смотрят все те же шоу? Когда вы кому-то действительно нравитесь, они приложат усилия, чтобы узнать ваши интересы, будь то чтение одних и тех же книг, изучение вашего любимого вида спорта или занятия одним и тем же хобби. Важно то, что они хотят быть частью вашей жизни. Точно так же, когда два человека проводят много времени вместе, они подсознательно имитируют речевые модели друг друга. Они будут использовать одни и те же фразы, писать одинаково или рассказывать похожие шутки. Так что если вам и вашей пассии иногда кажется, что у вас один и тот же мозг, это хороший знак, что вы оба нравитесь друг другу. Номер пять. Они рассказывают себе все. Вы единственные, кто знает об их неловкой истории детства, как о неловком секрете, который они хранили все эти годы. Если вы кому-то действительно нравитесь, скорее всего, они будут доверять вам и будут гораздо более уязвимы, чем обычно. Эта уязвимость также углубляет вашу связь, так что это невероятно важно в любых долгосрочных отношениях. Если это описывает вас и вашу влюбленность, скорее всего, вы ему понравитесь в ответ номер шесть. Они помнят о тебе все. Знают ли они ваш день рождения, имя вашего первого питомца и многое другое о вас. Когда кто-то заботится о вас, он приложит усилия, чтобы вспомнить что-то о вас. Они могут даже постараться заглянуть в ваши аккаунты в социальных сетях и рассказать о вас в разговорах, до тех пор, пока это не переходит никаких границ. Это огромный признак того, что они без ума от тебя. Номер семь. Они начинают ревновать. Когда вы общаетесь с друзьями, спрашивают ли они, кто там будет. Это может показаться неважным, но они могут спрашивать, потому что хотят знать, интересуетесь ли вы кем-то еще. Вы когда-нибудь спрашивали их, особенно близком друге, из-за возможности того, что им нравится кто-то другой, не забывайте, что вы влюблены тоже в человека. Они не идеальны. И если вы им нравитесь, они, вероятно, тоже начинают ревнувать и переоценивать вещи. Суть в том, что никто не может знать наверняка, взаимно ли это чувство. Возможно, обе стороны слишком боятся высказаться. Так что, имея это в виду, не бойтесь выставлять себя на всеобщее обозрение. Ты не хочешь ни о чем сожалеть. В конце концов, жизнь это все о том, чтобы рисковать и стремиться к тому, что делает вас счастливым. Как вы думаете, понравитесь ли вы своему крашу после просмотра этого. Если да, какие признаки вас больше всего интересовали? Нашли ли вы ценность в этом видео? Сообщите нам в комментариях ниже. Пожалуйста, лайкните и поделитесь им с друзьями, которые также могут найти понимание в этом видео. Обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите кнопку колокольчика. Большое спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующий раз.